Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну смотрю, сегодня все будет серьезно Маленькая карта, одноуровневый бой, то есть одни десятки Танк у нас сегодня Т-95, дроль ФВ-4201 и, ну или проще говоря, Чифтей. Карта Рудники Куча золотых расходников Да, все что можно, все три то есть игрок не ощущает недостатка в игровой валюте. Эх, не получается пробить ИСа седьмого. Зато в ответочку прилетает. Как-то неаккуратно прям, да, выкатывается так 705-й. Но уже видно было, что здесь чиф и надо... Надо как-то думать. Это очередное пробитие от ФВ-215 И уже почти половину прочности Чиф растерял Счет 1-0, команда пока что выигрывает Это видно еще и по прочности Уже есть такое небольшое преимущество Как-то немного все подзатянулось, да. Удивительно, что насколько маленькая карта я про то, что идет третья минута боя, счет всего лишь 1-0. Тут прям раздолье для арты сейчас. Кидай, не хочу. Чив Чиф решает сменить позицию. Как-то не особо стало здесь интересно. И пострелять не в кого Арта продолжает там кидать свои чемоданы. Ну и по прочности союзная команда начинает догонять вражескую потихоньку. Дождался, дождался чип своего, выезжает. Объект 430-й и сразу получает, и союзники добирают. Короче, вообще, зачем он это сделал? Это было просто самоубийственное решение. И счет становится 2-0. От гриля 15 прилетает, но здесь всего лишь сбитие гусли. Повезло чипу. Ну, повезло, не повезло, да? Сильнейшим везет чаще, есть такая поговорка. Размочили противники счет и сравняли тут же. 2-2. Что, Леопард наверх собрался? Ну, в бочину прилетит, нет? Тут много желающих. Чип тоже поехал наверх туда же. Это было опасно, да, сбоку объекта, 68 там еще, гриль где-то в кустах притаился, но все-таки безнаказанно это делают. И Чиф, и Леопард. Ну, наверх-то приехали, а чем теперь тут заняться, да? Чиф сделал такой круг почета. Счет 3-2. Уже больше половины прочности одна и другая команда потеряла в общей сложности. Минус бат. Здесь есть возможность сейчас... Ах, не получается. Попасть там попадает, по-моему, в Опять спешит, спешит Чиф, и на этот раз снаряд вообще попадает в землю. Зато 16 единиц разведки получает чип. Не густо. Счет равный опять. 4-4. Какая напряженная борьба. Удивительно даже. Ни одна команда пока что не хочет уступать. Сюда очень опасно выезжать, я бы сказал. Ну, кто не рискует? Всё, и тут же посыпалась союзная команда. Сразу минус 3, и счет уже 4-7. Нет, опять опять начинает выравниваться положение. Сразу минус 2 противника, и счет 6-7. А чи все мечется то в одну, то в другую сторону поедет как не определиться. Где, где бы выглянуть, чтобы еще и при этом не получить? Аккуратненько здесь пробует подсветить противника, но мне кажется, ну вот удалось 268-го засветить и уничтожить. счет 7-7. Но он рассчитывал, по-моему, на кого-то другого, да? Вон на гриля или там... Барсук. Он, барсук пошел вперед. Фуловый. Это очень опасный противник. Странно, что еще ни один чемодан не прилетел. Надо идти встречать. Встречать Баджера. По-моему, он наверх собрался. Удается пробить почти на пол тысячи, хотя индикатор видно было, да. Ну, не совсем красный, там, не знаю, как они там определяются. Цвета. Но вторым снарядом неудача. Опять счет равный. 8-8. Мне кажется, зря. Барсук поторопился с этим. Сейчас там по нему начинает арта накидывать. Ну, Чифа что-то пока не срастается. Один раз только удалось его пробить. Никак, никак. Все, барсук, барсук удалился. <с> Получил немножечко. И поехал обратно. Нет, все-таки решил опять вернуться. Не унимается барсук. Ну, здесь, наверное, пересветить, засветить проджета не представляется возможным. Ну, только вот так вот после выстрела. Обменялись здесь выстрелами. Урон уже переваливает за 4000. Ой, сейчас можно барсуку в НЛД. В НЛД-то он без проблем. Тук -тук. Ну, барсук на фугасах, ну... Конечно, тоже опасная вещь. У него там не помню насколько, но приличное бронепробитие. Он фугасами наносит нормальный урон. Но не против игрока, который играет, а аккуратно на хорошо бронированном танке, не подставляя уязвимые слабые места. Особо урон не нанести. С этом Барсук полтысячи осталось с прочности. Нашел, по-моему, себе жертву, да? Гриль, гриль. Гриль выбрался из засады сразу. Первый же выстрел с поджогом. Но у гриля огнетушитель. Успевает откатиться, спрятаться за камень. Гриль, гриль. Зачем же так спешить было? И урон уже почти 5%. Неудобно, неудобно здесь, конечно, мешает башне высунуться, стрельнуть не представляется, возможно. Все, противники там идут Вперед. Конь, Проджета, надо не звать. где-то еще, Где-то еще Леопард здесь может находиться. Иди да, минус Проджета. Это третий уничтоженный противник, и вот урон уже за пять перевалил. Прилетает чемодан. Мимо. Как с такой маленькой дистанции Арта могла промахнуться? Все на стороне Чирктеина. А, успевает довернуть, пробивает коня, остаются вдвоем против шестерых. Ну, в напарниках их арта, что здесь от нее помощи будет? Где куда куда делся барсук? Боится вылазить, у него там полтысячи прочности. Все минус арта. Кто там арту уничтожил? А, арту уничтожила другая арта, вражеская. Не знаю, там по трассеру или просто, да, до этого уже выслеживал. Добить примерно знал его месторасположение. Танкует. Второй раз танкует. И здесь спрятавшись за 430-м, там, не знаю, у коня, но неужели не было возможности еще поближе подъехать и все-таки как-то попробовать пробить чиха? Ну, не стал рисковать, прочности мало. Понимает, что каждый выстрел может стать последним. А вот это уже неприятно. Прилетает гриль на полном ходу сразу с ходу 664 единицы урона. Это повезло, еще Альфа не прошла. Не удается пробить. Супер коня. Гриль, ну что вот ты там стоишь? Объедь ты по кругу сзади. Спокойно. Бац и добрал. Нет, он что-то там стоит, ждет перезарядку. И теперь все, поздно уже метаться. Вот он, поехал, но я же говорю, поздно. Шестой. Так, на захвате, ну, либо барсук, либо арта, да, других вариантов нету, да, тоже больше никого не осталось. Две арты и один барсук. Бежит, бежит здесь. По-моему, успевает за камень сейчас прятаться. Придется, придется ехать туда. Главное, чтобы сейчас второй противник на захват не стал, ну все равно, карта небольшая можно успеть. Главное сейчас с артой разделаться. Нельзя в тылу оставлять такого противника, особенно когда запас прочности всего 253 единицы остается. Каждый чемодан может стать последним. Оп, арта не угадала. Разворачивалась в другую сторону. Перехитрил здесь ячейку. Остается чуть больше минуты до захвата базы. Почти впритык. 8 снарядов остается у Чифа. Ну, хотя там барсук шотный. Арта тоже, в принципе, ну, шотная, может, ну, два выстрела потребоваться для того, чтобы уничтожить арту. Тут как повезет тоже. 40 секунд. Засвечивается арта даже есть время, чтобы на нее обратить внимание. Что-то она куда-то не в ту сторону смотрела вообще. Фугас есть фугас. 20 секунд. Ну, база рядом, в принципе, сейчас Чих ничем не рискует. В крайнем случае, да, заедь на пределы базы и захват прекратится. Есть пробитие. Ну и теперь кто кого переиграет. Что один, что второй шотный. Успевает здесь чиф заехать, спрятаться. Барсук решил пойти ва банк вперед. Ну, есть все-таки чиф. У чифа реакция была лучше. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.